Коучинг — это мощнейшая технология 21 века, которая продолжает завоевывать мировое пространство. Почему? Да потому что это самая экологичная технология, раскрытия потенциала человека и движение, его движения к своим истинным целям за счет обнаружения даров, талантов, возможностей. Приглашаю вас на «Коучинг интенсив» где вы в течение пяти дней попробуете силу коучинга на себе, э, узнаете о себе э, больше и войдете с собой в более глубокий контакт, обнаружите свои способности, возможности, э, обнаружите, что вам близко, как вы выбираете. Вы сможете продвинуться к своим мечтам, целям, желаниям, которые откладывали долгие-долгие годы. И войти в новый бизнес-сезон, пересобравшись с заряженными, с позитивом, с силой, с уверенностью. В течение пяти дней вас ждут мастер-классы от э, примерно 20 ведущих, трансформационные игры, утренние практики э, с телом, вечерние посиделки у костра, гитара, заплывы в озере – невероятный воздух, пение птиц по утрам и многое-многое-многое другое. Приходите!